Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Хачари и с вами компания Новостройки Шоп. В этом выпуске мы без воды расскажем вам о том, что такое скроусчет, счет о его плюсах и минусах, ведь в ролике о 214 федеральном законе вы просили осветить этот вопрос более подробно. Ну а пока подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчики, чтобы узнавать о новых роликах первыми и делитесь этим видео с друзьями, задавайте вопросы в комментариях, я их все читаю и с удовольствием на них отвечаю. Начнем с одной из последних новостей. Краснодарский край быстрее всех решает проблему долгостроя. В 2021 году в Краснодарском крае на 74 объекта сократилось число долгостроев. И надо признать, именно в Краснодарском крае Темпы решения проблемы долгостроев и обманутых дольщиков были самыми быстрыми в России. Ну и даже несмотря на пандемию, и дорожанию всех стройматериалов, эти темпы не снижались на протяжении всего года. На сегодняшний день в едином краевом реестре проблемных домов находится 171 долгострой. И по заверениям губернатора Вениамина Ивановича, этот вопрос планируют закрыть до 2023 года. Возможно, одной из причин служит появление скроу-счетов. С появлением в России рынка новостроек, недвижимость приобреталась по схеме «Утром деньги, днем стулья». Отдаешь деньги застройщику и с волнением ждешь, построят дом или нет. Об этом я подробно рассказывал в ролике о 214 федеральном законе. Оставлю ссылку в описании и подсказках. Переходите и смотрите. Но с 1 июля 2019 года игры в эту русскую рулетку закончились. Запустилась новая обязательная модель финансирования жилищного строительства с использованием скроу-счетов. Это федеральный закон номер 151. Это нововведение было направлено на обеспечение безопасности и надежности вложений средств граждан и сделало невозможным появление обманутых дольщиков. С одной стороны, это круто. Зачем вообще нужен эскроу-счет, спросите вы. Эскроу-счет с английского escrow это специальный условный счет, на котором учитывается имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обязательств или выполнения определенных условий. Услуги по открытию эскроу-счета в мировой практике могут оказывать банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты. Иными словами, это специальный счет в банке, на котором хранятся деньги до выполнения определенных обязательств. Покупатель квартиры кладет деньги на эскроу счет, а продавец, в нашем случае застройщик, может их забрать только, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Услуги по открытию таких счетов оказывают банки, которые, наз... которых называют эскроу агентами. Они выполняют роль независимых посредников и следят за выполнением условий договора. Если же застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счета будут возвращены покупателю но и забрать свои деньги со скроу счета в любой момент покупатель тоже не сможет только если застройщик не выполнил условия зафиксированные в договоре заключенном при открытии скроу счета застройщикам проектное финансирование на строительство жилых домов выдают банки считая скроу открываются в том же банке который кредитует проект Поэтому средства на эскроу является источником дешевого финансирования по кредитам девелоперам. А успешные продажи квартир на этапе строительства позволяют застройщикам снизить этот процент по кредиту. В каком банке можно открыть эскроу-счет? А открыть его можно только в том банке, на чьи средства возводится объект недвижимости, то есть обеспечивающего проектное финансирование. Он и становится держателем эскроу-счета всех дольщиков в строящемся доме. Если застройщик возводит дом на собственные средства, он сам выбирает банка скроу агента из списка, уполномоченных центральным банком на открытие счетов скроу. Как купить квартиру через эскроу-счет? Всего несколько шагов позволят вам приобрести квартиру именно через эскроу-счет. Для этого застройщик получает разрешение на строительство и открывает в банке специальный расчетный счет. Далее покупатель жилья подписывает застройщикам застройщиком договор долевого участия и отправляет его на регистрацию. Застройщик, банк и покупатель заключают трехсторонний договор о создании счета escrow и банк открывает покупателю escrow счет. Застройщик и покупатель регистрируют договор долевого участия в Росреестре, а после регистрации покупатель вносит деньги на расчетный счет. Деньги хранятся в банке, пока не будут выполнены условия, прописанные в договоре долевого участия. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, деньги со счета эскроу переводятся на специальный банковский счет застройщика. Ну и наконец, в конце покупатель оформляет жилье в собственность. Именно так происходит покупка квартиры с использованием эскроу-счетов. Дольщик может открыть эскроу-счет в любом банке из перечня, опубликованного на официальном сайте Центробанка. В этот список попадают банки, соответствующие критериям, установленным правительством. Чтобы открыть счет эскроу, покупателю нужно предоставить в банк подписанный договор участия в долевом строительстве и учредительные документы застройщика компании. В тексте договора долевого участия должно быть указано, что рассчитываться застройщиком дольщик будет через эскроу-счет который обслуживает выбранный им банк. Что же будет, если обанкротится банк, в котором открыт эскроу-счет? Деньги вернутся обратно покупателю. Средства, размещенные на счетах эскроу, страхуются агентством по страхованию вкладов, но в размере суммы, не превышающей 10 миллионов. То есть, если ваша квартира стоит больше 10 миллионов, и вы покупаете несколько квартир в одном доме, с использованием нескольких эскроу-счетов, вернуть вы сможете только 10 миллионов. Федеральный закон 177.1 статья 12.1. Что будет, если обанкротится застройщик? Покупатель также получит свои деньги обратно и в полном объеме. Деньги будут сохранены на эскроу-счете и вернутся покупателю и при банкротстве застройщика, и даже при задержке ввода в эксплуатацию более чем на 6 месяцев. Плюсы и минусы покупки квартиры в новостройке с использованием эскроу-счета. Подробнее о плюсах и минусах, а также о том, как это влияет на рынок недвижимости, мы писали в нашей статье на сайте новостройки.шоу. Ссылку я оставлю в описании. Сейчас же давайте пройдемся по основным пунктам. Самый первый плюс – это гарантия финансовой безопасности покупателей. Это и есть самая главная цель этой модели расчета между покупателем и продавцом недвижимости. Теперь, приобретая квартиру в новостройке, дольщики могут спокойно ждать сдачи дома в эксплуатацию, не беспокоясь о том, на что тратятся их деньги. В любом случае, покупатель получит либо свою недвижимость, либо вложенные в покупку средства. Второй плюс. Открытие и обслуживание эскроу счетов бесплатно для покупателя недвижимости. Из минусов. Первый минус, друзья, это рост цен на недвижимость. Если раньше застройщики возводили дома на собственные средства и на средства дольщиков, то теперь им приходится это делать или на собственные средства, или через проектное финансирование. То есть брать кредит на строительство в банке. Обслуживание кредита и выплаты процентов банку застройщики могут компенсировать повышением стоимости продаваемых квартир. Вторым минусом является то, что лимит на сумму возвращенных средств в случае банкротства банка всего лишь 10 миллионов. Он ограничен именно этой суммой. Если этой суммы хватит на покупку квартиры в регионах, то трехкомнатная квартира в центре Москвы будет стоить дороже, так что риски у покупателя все равно остаются. К тому же деньги на счету заморожены, а стоимость недвижимости растет. И если через два года застройщик не выполнит свои обязательства, а цены на недвижимость поднимутся, купить такую же квартиру на возвращенные деньги уже не выйдет. Еще один минус – это если застройщик нарушил договоренности, деньги возвращаются только со счета escrow. При покупке квартиры в ипотеку выплаченные банку проценты за время постройки дома, расходы покупателя, которые вернуть он не сможет. Учитывая, что среднее время постройки дома 1,5-2 года, это может составить около 20% от стоимости объекта при минимальном первоначальном взносе. Ипотека. Как оформить ипотеку при использовании скроусчета? Ипотека с использованием эскроу-счета также позволяет максимально защитить интересы всех сторон сделки. Покупатель может оформить жилищный кредит как в том же банке, где девелопер получил проектное финансирование, так и в другом, предложившем более выгодные условия. И тогда эскроу-агентам и кредиторам будут выступать разные кредитные организации. Схема достаточно простая. Покупатель подает заявку в банк на получение ипотечного кредита и после одобрения заключает с застройщиком договор долевого участия, в котором прописано, что расчет между покупателем и продавцом произойдет с использованием скроу-счета. Затем договор долевого участия регистрируется в Росреестре, а покупатель бесплатно открывает эскроу-счет в банке. Банк в этом случае независимая сторона, посредник и гарант финансовой безопасности покупателя. Что касается цен на квартиры в 2022 году и рисках покупки в целом. Согласно прогнозам экспертов, опрошенных РБК недвижимость, в 2022 году рост цен на стройматериалы и сами дома вырастет примерно на 10-15%. Для сравнения, в 2021 году строительство домов подорожало на 30-60%, а стройматериалы подорожали вдвое. А это значит, что каждый последующий рост инфляции повлечет за собой рост цен на недвижимость. Цена в принципе падать уже не будет, скорее она будет только расти. Все цены на квартиры можете найти на нашем сайте m2центр и на Shop. С помощью всего нескольких кликов, перейдя на наш сайт и воспользовавшись специальными фильтрами, вы сможете подобрать квартиру на новостройке или на вторичном рынке по вашему запросу. В списках популярных объектов вы найдете самые привлекательные новостройки на сегодняшний день. Свяжитесь с нами по WhatsApp прямо на сайте или позвоните по номеру горячей линии. Это бесплатно по всей России. Специалисты из моей команды ответят на возникшие вопросы и помогут пройти путь от поиска объекта до оформления его в собственность безопасно и с комфортом для вас. Напоминаю, что каждая ваша инвестиция в недвижимость – это наша репутация, за которой мы внимательно следим и дорожим. А с вами был я, Дмитрий Хачари и компания Новостройки «Новостройки.шоп». Оставляйте ваши комментарии по поводу наших выпусков. Нам важно знать ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал. Ну и до встречи в следующем выпуске. До новых встреч, друзья!